Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Меня зовут Евгения Мягкая. Я преподаватель воскресной школы, уроки доброты и ведущая бесед о православии «В начале было слово». Наша программа включает несколько рубрик. Православные праздники, вы уходите на наш эфир согласно церковному календарю, жития святых, вопрос-ответ – где мы отвечаем на самые актуальные вопросы наших слушателей. Лик Богоматери. В этой рубрике мы рассматриваем наиболее известные иконы Пресвятой Богородицы, явленные на Руси. Наши эфиры получили благословение Русской Православной Церкви и могут использоваться на уроках в воскресных школах, а также в иных формах духовно-просветительской работы со взрослыми, молодежью. И детьми. Сегодня мы поговорим о таком празднике, как обрезание Господня. Русская Православная Церковь отмечает его 14 января. 14 января также отмечается и память святителя Василия Великого, создателя одноименной литургии, одного из известнейших богословов и великих учителей церкви. Итак, что же за праздник обрезания Господня? Этот праздник связан с древнеудейским обычаем, именно речением младенцев, когда на восьмой день еврейские родители приносили новорожденных мальчиков в храм, и там им обрезалась крайняя плоть и давалось имя. И с этого момента Ребенок считался полноправным членом иудейского общества. Быть необрезанным для еврея означалось срам. Если мужчина вдруг по каким-то причинам был необрезан, то он никогда не мог рассматриваться как полноценный член иудейского общества. Кстати сказать, обряд обрезания в древние времена был и у других языческих ближневосточных народов. Обрезание было не только обрядом, означавшим принадлежность человека к общности еврейского народа. Это еще было и физическим знаком завета союза, заключенного между Господом и избранным им в свой удел еврейского народа. Об этом говорится в Библии. Обряд обрезания устанавливает сам Господь. А мы об этом мы читаем в книге Бытия, когда Бог приказывает Аврааму, чтобы все его многочисленные потомки были обрезаны. Вот как об этом говорится в книге Бытия. И сказал Бог Аврааму: Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Все есть завет мой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 И будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пула, который не обрежет крайней плоти своей восьмой день, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Это установление потом подтверждает сам Господь во времена Моисея. Вместе с тем уже во времена Ветхого Завета пророки говорили и о том, что физическое обрезание должно быть лишь образом, символом подлинного, духовного обрезания сердца, то есть проявления подлинной любви к Богу и ближнему, а не пребывания в самолюбивой замкнутости и равнодушии к другим. Дело в том, что Авраам является отцом-основателем еврейского народа, где по воле Божией должен появиться спаситель – так как в те давние времена только Авраам сохранил истинную веру в настоящего единого Бога. Поэтому Господь вот таким образом и заключает с ним завет, который заключается в том, что от него произойдет большой народ, который сохранит истину в единого Бога. И вот это вот обрезание, это как знак этого богоизбранного народа, задача которого сохранить веру. А со стороны Бога будет рождение Спасителя в этом народе и потом распространение веры, веры в истинного Бога среди остальных народов. И пророки указывают на то, что обрезание – это физически просто знак. На самом деле народ божий, еврейский, должен обрезывать свое сердце, то есть стремиться к истинной любви к Богу и ближним и не рассматривать обрезание как знак какого-то некого возвышения над другими народами. В тексте Евангелия от Луки мы находим свидетельство о том, что и Христос, и Иоанн Претеча были обрезаны. Так о Спасителе здесь говорится. После Рождества, по прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. Иисус в переводе означает «спаситель». У истоков новозаветной эпохи, когда церковь состояла еще преимущественно из уверовавших в Иисуса евреев, перед христианами встал вопрос, следует ли соблюдать этот ветхозаветный обычай всем тем, кто обратился ко Христу, даже если они не иудеи а бывшие язычники. Около 51-го года по Рождестве Христовом в Иерусалиме состоялся апостольский собор, решивший, что отныне для всех приходящих ко Христу в соблюдении древнего обряда обрезания необходимости больше нет. Само же понятие обрезания сохранилось в православном богословии лишь в смысле духовного обрезания, прообразом которого и было обрезание ветхозаветное, причем воспринимается оно уже в приложении к новому Израилю, христианам. Как пишет апостол Павел, не тот иудей, в смысле не тот принадлежит к народу Божьему, понимаемому теперь уже как полнота Христовой Церкви, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков. И то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть обрезание в заветную эпоху означает уже духовное обрезание сердца, то есть освобождение его от страстей и грехов. В Ветхозаветном обрезании принято также видеть и прообраз христианского крещения, которое пришло ему на смену. Так в чем же духовный смысл праздника? Почему Господь был обрезан? Ну, во-первых, Христос, Сын Божий, будучи Творцом Закона, принимает обрезание для того, чтобы показать людям, как важно неукоснительно следовать Господним установлениям. Во-вторых, Христос принял обрезание, чтобы показать всем, что Он действительно стал человеком по-настоящему, а не видимость человека. Дело в том, что в начале распространения христианства возникла так называемая секта докетов от греческого слова кажусь. Это члены этой секты утверждали, что Христос не был человеком, а только казался человеком. Он не мог как Бог принять на себя человеческую плоть. Ну, и Это, конечно, еретическое учение. И вот Христос обрядом обрезания показывает всем, что Он действительно стал человеком и принял человеческую природу во всей ее полноте за исключением греха. Кроме того, пролитие Христом во время этого обряда своей крови рассматривается церковными толкователями как предвестие пролития Его крови на кресте за весь мир. Ведь в день обрезания Христос получает имя Иисус, что значит Спаситель. И события обрезания Христова и наречения Ему имени Иисус, то есть Спаситель, напоминает нам, христианам, что мы вступили в Новый Завет, то есть в новый союз с Богом. И потому, по, слова, по слову апостола Павла, оказались обрезаны обрезанием нерукотворенным. Совлечением греховного тела плоди, обрезанием Христовым. Вот давайте, дорогие братья и сестры, помнить о том, что Господь пролил свою кровь за наши грехи и стараться быть достойными носителями этого образа образа христиан. Соблюдая заповеди, пребывая в любви друг к другу, посещая церковь. А я вас поздравляю. С праздником обрезания Господня! Храни вас всех Христос!